Ходишь в кафе и рестораны и каждый раз при расчете возникает дилемма, стоит ли оставлять чаевые официанту и сколько? В своей стране вроде привык, что это лишь по желанию. Нравится сервис, оставляю, а не нравится, кукиште. А вот приезжая в другую страну и не зная особенностей и правил ресторанного сервиса, не хочется показаться или куркулем, или попасть в неловкую ситуацию. Сегодня расскажем, стоит ли оставлять чаевые в ресторанах Стамбула. Ты на канале Турки Space, меня зовут Владимир, я Олеся. Погнали! Настойчиво и даже навязчиво, и порой крайне нагло, чаевые могут требовать в туристических местах. В остальных заведениях принято оставлять 10% отсчета, но это не требование, а лишь твое пожелание. Если прям вот все понравилось и ощущаешь такой вот внутренний порыв. Если заходишь в дорогой ресторан, а тем более с авторской кухней, то следует оставлять чай в размере 10-15% от счета. Это будет подразумеваться изначально, и официанты в таких заведениях очень внимательны. В таких ресторанах уйти и не оставить чаевые является проявлением низкой культуры. Но в целом, даже если не оставишь чая, то никто тебе ничего не скажет. Это лишь на твоей совести. Не стоит оставлять чаевые в заведениях, где название и меню на русском или употребляются в меню и названиях русские слова. Совет. Лучше вообще не ходить в такие заведения. Например, рестораны вокруг Айя-Софии, рыбные рестораны на Галатском мосту, рестораны возле порта Каракей. Вообще, когда увидишь вывеску и меню, сразу поймешь. В таких заведениях будет все дорого, невкусно, обслуживание будет навязчивым, обращение к гостям по небратскому в стиле «Привет, брат, привет, друг, как дела, давно тут» и все в таком стиле. Столкнешься с тем, что в таких заведениях на тебе, как на иностранцы, будут пытаться заработать всеми способами, будут хитрить и обманывать, вписывать в твой чек лишнее блюдо, пробивать блюдо по цене выше, чем в меню, не принести сдачу. Такую хитрость и стиль сервиса используют не повсеместно, и часто можно встретить и в других странах, когда заведение рассчитано на одноразового туриста. Как же узнать такое заведение, чтобы пройти его стороной? Вот его признаки: мало людей, почти все столики пустые, большое количество официантов, слоняющихся без дела. На входе стоит зазывалось меню, который громко кричит на разных языках, пытаясь угадать твой язык, навязчиво приглашая зайти в ресторан. Может хватать за руки и попросить хотя бы просто глянуть меню. Общаться с тобой будет, такой зазывало, неформально. Лучше ходить в кафе и рестораны небольшого размера, где за столиками много местных. Официантов в таких заведениях мало, они заметно стараются. Такое кафе, как правило, выглядит скромным, но чистым и создает ощущение, будто ты у кого-то в гостях. В таких заведениях можешь оставить 10% чаевых отсчета, если сервис и блюдо тебе понравилось. Но никто от тебя особо не будет ждать никакого чая. Всем будет достаточно, если ты при подаче блюда будешь искренне благодарить официанта. А теперь три главных лайфхака при походе в кафе или ресторан в Турции. Первое. В ресторанах в чеке уже может быть одно из трех слов. Сервис, кувер, гарсанье. Это означает плата за сервис. Если видишь одно из этих слов в своем чеке, то чаевые уже включены. Оставлять дополнительно не нужно. Второе. Всегда проверять чек, чтобы в нем не было блюд, которые ты не заказывал или не заказывала. И сколько раз пробито блюдо. Такие казусы здесь случаются, особенно в туристических местах. И третий лайфхак. Если все-таки попадешь в явно туристическое место, перед заказом сфотографируй ценное меню, которое тебе принесли в начале. Так как в таких местах используется уловка, на которую нередко попадаются неопытные путешественники. Если этого не сделать, то в 99% случаев получишь чек, в котором будут указаны цены на порядок выше тех, которые были указаны в меню. А при просьбе принести тебе меню, обнаружишь цены, как и в чеке. Хитрость состоит в том, что в этот момент перед тобой второй вариант меню совсем с другими ценами. А если сфоткаешь первый вариант перед заказом при офисанте, то вероятнее и чек получишь с правильными ценами. Ну а если все-таки официант почувствует свою неуязвимость и все-таки попытается тебя обмануть, у тебя есть фото меню, которое ты можешь ему предъявить. Кстати, видео про другие обманы в Турции можешь посмотреть вот по этой ссылочке. Ну вот, теперь ты вооружен информацией. Подписывайся на канал, чтобы больше людей увидели это видео. Ставь палец вверх, если видео было полезно. В комментариях оставляй свои вопросы и замечания. Если хочешь задать вопрос анонимно, можешь использовать нашу почту под видео. Также на почту можешь присылать свои истории, которые с тобой случались в Турции. Всех обняли, подняли и немножечко хрустнули. Чтобы было приятно. Пока. До свидания.